Когда сюда приезжаешь со своими замороками, замороками, скорее всего, от ума, когда приезжаешь, вот, вылетаешь из этого колеса повседневных забот, хлопот, повседневных тяжестей, каких-то проблем, и попадаешь сюда, в это пространство, а -а -а, мне кажется, ты возвращаешься к себе. Я возвращаюсь к себе. Я себя осознаю настоящую, какая я есть изначально. Как у меня сюда, какая я сюда пришла. Сколько во мне всего много. Я расширяюсь на этом тренинге. Здесь огромный-огромный мир, который меня делает чище, лучше. И хочется все, что у меня здесь накопилось нести туда, передавать туда, делиться этим, потому что во мне много. Во мне просто очень-очень много. Спасибо большое и поклон.